И вот меня, когда спрашивали, когда я вот была топ-менеджером, меня спрашивали, а как сделать карьеру? Также сейчас меня спрашивают, как сделать бизнес. Я поняла, что это разные советы. Когда меня спрашивают, как сделать карьеру, я говорю, чтобы сделать карьеру, нужно не делать карьеру. Это точно. То есть нужно не жить с этой мыслью, что я делаю карьеру, что все мои поступки, движения, решения, они обусловлены только тем, что я делаю карьеру. Это как бы, ну, я много видела на своем веку таких такой мотивации, она не работает. То есть, чтобы делать карьеру, нужно как раз заниматься своим любимым делом. Деньги приложатся, должности приложатся, если ты занимаешься своим любимым делом, карьера обычно растет. Ну, в рамках компании, или в рамках нескольких компаний. Но вот если ты идешь за своим делом, да, последовательно, вот и горишь, и вот все это в тебе бурлит. Карьера сама построится. Но вот с бизнесом, мне кажется, это не работает. То есть, в построении бизнеса, там вот важно два, две вот этих составляющих. То есть нужно, а, любимое дело, это первое вообще. Но у меня перед глазами огромное количество примеров, на самом деле, когда человек занимается любимым делом, но не ставит себе целью, во всяком случае, ну, как бы изнутри, действительно, не ставит себе целью делать бизнес. Это вот определенная, на самом деле, последовательность, как делать бизнес. Он занимается своим любимым делом, может быть, ему хватает денег, вот, ну, чуть-чуть там свести концы с концами. Ну, например, или... Э вот у меня есть э, знакомый, который ушел с корпорации, поделал свое дело вернулся в корпорацию. Он мне сказал, ты знаешь, я говорит, понял, что я вообще никогда не ставил себе целью заработать денег. Я хотел открыть вот классный магазинчик, я хотел там сделать вот мебель своими руками, я хотел, чтобы мне туда друзья приходили. И у меня, это, и у меня это все было. И он, он, он, он, как бы свою цель достиг, вот очень важно как бы, работать с целью, с мечтой, ну, точнее ее хотя бы осознавать. Вот у него была такая цель, и она была достигнута. Денег он не заработал, ну, вот, может быть, не потерял особо, я там не, не влезала, но, тем не менее, денег не заработал. Поэтому бизнес сначала свое дело, а потом нужно вот всю эту оболочку очень планомерно выстраивать, да? я сейчас тоже про это расскажу. А карьера, поскольку там есть механизм вот этого всего выстраивания, он в корпорации работает, да, вам платят зарплату, вам там страховка, Стой, не знаю, есть... Это, это и так есть. То самое главное, что должен делать человек в корпорации, на мой взгляд, это любить свое дело вот искренне. Как бы, и все. Если человек не любит свое дело в корпорации, ну это совсем беда, это надо прям понимать, что я не хочу сначала, а потом уже переходить постепенно к «хочу».